Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях снова Александр Владимиров, и мы поговорим о... Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну что, мы в прошлый раз начали эту тему, и сегодня, я думаю, закончим. Но я хотел бы, чтобы мы поговорили о таком понятии, как семья. Вы в прошлый раз так коснулись э, слегка, Штрих, штрихообразно. Но надо пояснить тем, особенно кто не понимает, что под семью имеется в виду не ближайшие родственники, а э, что-то более такое э, глобальное. Ну вот расскажите, что значит семья Ельцина? Дело в том, что э, где-то до 1996 года, практически до выборов, э, существовал Ельцин как индивидуум как правитель России, и человек, который, в общем-то, ну, кроме как с э, такими людьми, как в его окружении, как Гайдар, э, другие младореформаторы, так называемые, дел не имел. Ну вот случился 96 год, его болезнь, помимо выборов, очередной инфаркт, э, сложная операция, и... И практически, будем говорить объективно, он ослаб. Ослаб не только физически, но и морально. И в конечном итоге ситуация заключалась в том, что он уже управлением государством принимал участие незначительное. Это стало понятно. А власть в России, как вы знаете, она сакральна. И поэтому народ верит в власть, народ верит в так сказать, главного, основного своего правителя, президента, там, главу, не знаю, Раиса, как угодно можно называть. Иными словами, эту власть нужно было куда-то передать. И кто-то должен был, так сказать, заняться управлением государством. И вот как раз в этот момент из как бы тени вышли многие персонажи. Ну, это, с одной стороны, это реальные родственники Бориса Николаевича, Татьяна Дьяченко, ее, ее муж, да. А, то есть, это было, это было как бы два конкретных персонажа из непосредственных родственников Ельцина. Но так сказать, в так называемую семью попали и другие персонажи. Ну, например, Волошин, который был долгое время, в общем-то, рядом с Ельциным. Был его, как бы, главой администрации какой-то период. И в это же время, где-то после 96 -го года, в члены семьи автоматически попали еще некоторые лица. Например, Роман Абрамович, один из олигархов того периода. Борис Березовский, который тоже, так сказать, носился к так называемой системе олигархов. Собственно, вот эта семья и была вот так называемая семья, это те люди, которые сосредоточили. Я назвал основных персонажей. Были, конечно, и второстепенные, и не один, и не два, их было достаточно много. Но вот это основные, так сказать, персонажи. Хорошо. Теперь взаимоотношения Ельцина и военных. Вот как раз в контексте того, что как раз вот вы упомянули выборы 96 -го года, и мы знаем, что вторым номером шел Александр Лебедь и насколько вот это взаимодействие было так сказать оправданным и почему была сделана ставка на военных ну дело в том что Лебедь в общем-то фигура тоже такая знаковая в истории того периода харизматично его очень любили в народе он был очень популярен и он действительно достиг определенных результатов в частности в Приднестровье в наведении там мира соответствующего порядка и так далее и так далее в том что он заключил мирное соглашение то есть его авторитет уже был создан и он решил пойти на выборы это было вполне естественно другой вопрос что в тот, период, в тот период времени, так сказать, потребность, опять-таки, в сильной руке, она существовала. И люди видели, что Ельцин как бы потихоньку теряет свою власть. Почему бы не выбрать и Лебедя? И поэтому был найден компромисс. Ему были сделаны соответствующие предложения, от которых он не мог отказаться. Ему была предложена должность Совета, в Совете Безопасности, председателем этого совета. Но опять-таки давайте посмотрим, кто это все делал. Делал это все тот же самый э, господин Березовский. Это он организовал все эти мероприятия, э, э, поговорил, соответственно, с Лебедем. Лебедь, э, в общем-то, был не глупый человек, и он понял, что играть лучше так, чем объявлять, так сказать, войну и очередную, как говорится, устраивать бучу и хаос в стране. Поэтому, в общем-то, я считаю, что он принял, прошу прощения, правильное решение и пошел, собственно говоря, на соответствующую должность. Опять же, был перекинут соответствующий мостик между, как бы, армией и Ельциным, и э, все почувствовали, что армия рядом с Ельциным, она на его стороне она его поддерживает, несмотря на ту самую ужасную чеченскую войну первую чеченскую, которая была развязана практически Россией. и, так сказать, вот эти все позиции, связанные с Чечней, они действительно еще долгое время будут будоражить, так сказать, людей. Но, но придет новый правитель и он тоже начнет свое, так сказать, восхождение на Олимп. Именно э, с того, что организует Вторую Чеченскую войну. Так что вот эта связь армии, президента и так далее, они, в общем-то, тоже здесь как бы обеспечивались. Хотя нельзя сказать, что Ельцин, э, прошу прощения, Лебедь, он являлся, э, так сказать, членом семьи Ельцина. Нет, он не входил в состав семьи. Это был обособленный, так сказать, вариант. А вот есть такая версия, что в армии зрел какой-то переворот против Ельцина, и якобы Лев Рохлин, который оказался убит, чуть ли не был предводителем этого восстания, так сказать. Что вы думаете, насколько это вот эти слухи, насколько они имеют почву под собой? Или это какие-то уже мифы? Ну, вы знаете, чем... Больше лет проходит с этого события, тем труднее докопаться до истины, получается так. В то время, да, много об этом писали, что действительно армия была недовольна, но это вполне естественно, такая война, когда, в общем-то, было потеряно лицо армии, и много было убитых, раненых, и с одной, и с другой стороны то есть, конечно, вот это падение авторитета армии, оно не может просто так пройти мимо. И я думаю, мы, так сказать, не ошибемся, если скажем о том, что какой-то заговор был. Другой вопрос, что его можно сейчас говорить, что он был... Там, очень большой заговор, очень много людей было вовлечено, или мало людей вовлечено, или они только начинали, или они уже были как в какой-то средней стадии. Сейчас, наверное, вряд ли мы сможем все это так сказать, определить, потому что реальных свидетелей этого заговора не осталось. Но то, что а, какой, как, как нет дыма без огня, какой-то какой элемент недовольства в армии был тогда, и это точно, причем элемент недовольства генералов именно непосредственно. Я думаю, что он существовал, такой заговор. А как вы думаете, ну, действительно э, Лев э, Рохлин погиб от рук своей жены, или это э, все-таки сработали спецслужбы, а потом какой-то был там договор, чтобы она взяла вину на себя? Потому что тоже много об этом писали, что очень это все сомнительно выглядит. Вы знаете, да, я, пожалуй, соглашусь с точки зрения, что были задействованы спецслужбы. Я не думаю, что, так сказать, вот эта версия относительно того, что его супруга все это организовала и сделала, ну, она как бы так слабовато выглядит, как мне кажется. Потому что уже в то время связь Ельцина со спецслужбами была, так сказать, очень значительной. И, э, так сказать, он... Э, очень, так сказать, легко мог организовать такого рода, так сказать, дать такую команду, чтобы э, вот с Рохлиным так рассчитались. Поскольку тот был в центре этого заговора, скажем так. Если бы они убрали эту фигуру, то, как вы сами понимаете, заговор развалился практически. Ну вот так и произошло. А вот по поводу спецслужбы, вот вы в прошлый раз называли фамилию Примакова, который был недолго премьер-министром России. И вот давайте поговорим в заключении именно о связи Ельцина. Делал ли он ставки на спецслужбы и какие у них были вообще взаимоотношения? Вы знаете, можно судить, конечно, я не был свидетелем этого процесса, что называется... Могу судить только по тем статьям, которые выходили в то время, и вы знаете, что вообще все, что касается спецслужб, это как закрыто, так сказать, пеленой тайны, и, ну, что довольно доподлинно и фактически известно. Тем более, что сейчас некоторые и олигархи, и люди, которые работали в правительстве в то время, они стали высказываться. И доподлинно, например, известно, что одним из людей, который осуществлял связь Ельцина, например, со спецслужбами, был в его личный охранник Коржаков. Он очень часто встречался с Барсуковым, который возглавлял тогда ФСБ. А, да, далее. А, в, в советские времена Пятое а, а, управление КГБ возглавлял Бобков, небезызвестный не генерал. Так вот, он был практически одним из советников Ельцина в период его, так сказать, правления, и вот в период, когда уже семья взяла в руки власть, а, в назначении кадров. Соответственно, в расстановке кадров, что имеет, как вы сами понимаете, совершенно колоссальное значение. Поэтому я так думаю, что связь эта была. Она была довольно сильная. Ель, надо же понимать, Ельцин, он, так сказать, он не Путин. Путин пришел командой, переехала пол Питера его друзей, так сказать, и заняли соответствующие... Э кресла в правительстве, в других органах и так далее. Яйцин был один, ему нужно было и людей, на которые бы он мог опираться. И вот, кстати, один из факторов, факторов ну, скажем так, возникновения того, что семья начала этими вопросами заниматься, и было то, что ему кому-то нужно было доверять. И по соответствующим рекомендациям он брал людей. И люди из спецслужб, он как бы, так сказать, им доверял и верил. Но я просто хочу еще одну вещь подчеркнуть. Сейчас многое очень сваливает на то, что Ельцин привел чуть ли не за руку Путина в Кремль, посадил его на трон президента. Я с этой концепцией не согласен. Не Ельцин, а семья. Семья. Только она повинна в том, что был выбран, в той неразберихе, которая тогда творилась, в, том, в той ситуации, когда падала власть Ельцина, когда все ослабло, они приняли решение, чтобы сохранить свою собственную власть, свои собственные активы, свою собственную, так сказать, недвижимость и многое другое, поставить на эту должность вот как раз, так сказать, нашего Владимира Владимировича Путина. Это... Шаг семьи прежде всего. И эти вещи э, не надо забывать. Ельцин уже был тогда, ну, скажем так, никакой. И он не мог эти вопросы решить. Он кивнул, наверное, но не больше. Что он еще мог сделать? А скажите, вот с чем связано это свойство характера его или нет? Что он очень быстро кем-то... Э... Обольщал, да, вернее, обольщался, а восхищался кем-то, и очень быстро остывал, и людей э, менял вообще как перчатки. Вот если посмотреть кадровые всякие перестановки, то за небольшой срок он поменял очень много людей, э, которые просто потом исчезали из власти, такие как Шахрай, например, там или Шумейка и другие, ну, можно назвать массу фамилий, которые просто... Э, ну, я так знаю, что еще по московскому периоду, когда он работал э, в Гаркоме, он там занимался вот такой чисткой, э, менял кадры. Но э, с чем это связано? Почему он так э, быстро остывал, так скажем? И, ну, в общем-то, в душу не залезешь. Я Ельцина видел один раз, здоровался с ним один раз. Ну, это было в течение, знаете, одной минуты. Я не, не могу сказать... По, своей, по своему личному опыту. Но, как известно, о нем пишут, что этот человек исключительно э, так сказать оценивал всех окружающих людей по реально по преданности и по лояльности. Если кто-то открывал рот против, ну, представьте, вы же помните период, например, того же Примакова, вот мы его касались. Э, кризис, дефолт, и к власти пришел Примаков, Маслюков. Как только через 8-9 месяцев он стал укрепляться, мгновенно его убрали. Ельцин, вы помните тоже, тасовал этих премьеров. Пришел Кириенко в один из периодов. Его ста... Ну я вам, я вам так хочу сказать. Например, в шестом году была уже другая как бы, концепция вот семьи. Семья... Выдвигала следующий лозунг. Власть, деньги и э, это главное. Они решили сосредоточить в своих руках все. И если только человек чуть-чуть, например, Степашин. Ну, видно было, что он слабоват. И сразу он был сменен. Что касается того же Ельцина, то говорят, что действительно до 92-93 года он, он просто боролся еще с Горбачевым. Это личное. Он лично а, часто воспринимал все эти вещи. И, а, так сказать, для него вот эта борьба... Ну, будем говорить объективно, Евгений, смотрите. Человек один раз проехал на троллейбусе. Один раз сходил в районную поликлинику. Так? отказался от персональной машины на неделю. И вот за эти три поступка он стал народным кумиром и любимцем. Ну, понимаете, ну, немножко смешно. Но это так, это факт, понимаете. Поэтому как для Ельцина косой взгляд это было уже, наверное, плохо. Так что я думаю, что вот эта смена, смена постоянных кадров, в да, в московском райкоме, ведь вы знаете, в, в, в, прошу прощения, в горкоме партии, когда он был его руководителем. Были же случаи самоубийств, когда, так сказать, первые секретари райкомов выходили из закон, он был деспотичен, он страшно любил власть. И что, если только чуть-чуть что-то угрожал, но ну, здесь они сходны с некоторыми другими персонажами, он, сходим с некоторыми другими персонажами вот, то реально... Сказать, он доводил людей до просто, так сказать, иступления. Ну, ну в общем-то, давайте скажем объективно. А мог бы кто-то другой быть на его месте? Я думаю, что нет. Это было вот именно такое и нужно было, может быть. Конечно, он не Вацлав Гавел. Он совершенно, это, это другой человек, это другая... Другая совершенно персона. Он не лех Валенса. Такие, э, он, ну, вы понимаете, это совершенно нечто другое было. И еще, еще историю, я думаю, так сказать, она оценит, конечно. Но объективности ради надо сказать, что позитивных моментов в его деятельности было достаточно. Так же, как и негативных моментов что тоже вполне естественно для, скажем так, вот этого начального периода а, новой, новой российской истории. Он сохранил Россию. Да, он ее сохранил. Не дал ей распасться дальше. Потому что он был волевой, сильный человек до определенного периода, как вы понимаете. И он смог это сделать. За это ему многие говорят спасибо. Сейчас пришел новый этап. И что будет, пока нам сказать очень и очень сложно. Уже даже такие действия, если даже воскресить Ельцина, я не думаю, что ему удастся все поставить на место так, как это было в его время. Ну что ж, спасибо большое за ваше мнение. И очень хорошо, чтобы в конце сказали, что все-таки не, не, не только черной краской надо красить Ельцина, что он э, тоже делал хорошие дела, но история все расставит э, на свои места, вернее, по своим местам. На этом мы сегодня закончим. В следующий раз поговорим уже на какую-нибудь другую тему. Всего доброго, до свидания. До свидания, всего доброго.